Перед просмотром данного видеоролика советую добавить в друзья мои три страницы ВК по Вормиксу, это основа, 30 уровень, 1 миллион рейтинга, вечный 11 левел, фейк и фейк Вормикс нуля. С этих трех страниц я прокачиваю всем реакции до лимита каждый день, поэтому добавляйтесь друзья для прокачки реакции. Также рекомендую подписаться на мой паблик ВКонтакте, чтобы быть в курсе новостей обо мне и моих видосах. Ссылочки все в описании под видео. Не забывайте подписываться на мой канал YouTube и ставить лайки. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья. С вами Данил Яценко. Я продолжаю играть на фейке Вормикс с нуля. Сегодня я выполню достижение невозможной на Колизей. Наконец-то я уже готов выполнить его. В прошлый раз я сыграл 10 побед на Колизей подряд выиграл. Сейчас у меня 9 побед, правда у меня одно поражение было, но ничего страшного, я думаю тоже смогу один бой из двух-то затащить по-любому можно, да? вот такие пироги. Сейчас я покажу бонусы, которые я собрал за 6 дней, вот, и приятного просмотра. Так, моя команда, значит, зомбак. Я думал то, что это будет лидерская способность работать на зомбаке. Но я не знал то, что лидерская способность не работает на Колизеи, только сейчас узнал. Вот. Поэтому зомбак у меня тут как бы не очень полезный персонаж, но он все равно пиздатый, да, у него ХП много. Два кролика, один атакер, другой броник, один дракон. Вот, регенщик. Команда офигенная, просто думаю, она будет тащить. Она по-любому будет тащить. И я уверен, что я сейчас первый бой затащу сразу же. Бывает, конечно, тогда такое, когда я проигрываю. Но у меня сейчас реально я разыгранный. Как бы у меня скилл реально возрос на коллезе, я начал тащить, и мне ставка эта понравилась. Сейчас я буду всех подряд нагибать. Я думаю то, что мало кто меня может слить. Конечно же, могут слить, это ставка соровая, но. Но я реально сейчас разыгранный, и лучше ко мне не попадаете в составках. Нам попадается кто? 32к рейтинга, отлично. Сейчас будем тащить, так у меня ходит зомбак первый, так что там у нас? Значит, у него... Смотрим и его. У него все такие атакеры, смотрю. У кого там больше всего атаки? Давайте Якудзу буду валить. Охранника поставлю сразу себе тут. Будем якудзу. Кстати, надо было Я хотел сделать русские улучшить некоторые. Нужно, нужно улучшить базуку, гранату и ружье. Чтобы я не был бомжом на полизее, типа, потому что у всех улучшенные дробовики, гранаты, а у меня типа у одного не улучшено, ничего, это ж тупо. И у меня, типа, пытаются поставить под вынос. Но я думаю, то что он не вынесет меня, потому что у меня этот персонаж еще, пока он будет ходить, точнее, да, у меня может ходить последний будет, и меня как-то вынесет. Но я не думаю, все равно он не, он не сможет, ему придется как-то постараться. Тем не менее, я пытаюсь уйти с варочкой, но я думал, то, что я его скину немножко вот правее, что он скатится туда пониже, и потом я вынесу его, но не получилось у меня. Вот, ну... В будущем, возможно, я буду пытаться выносить его туда же, куда он сделал ямку. Это мы еще увидим. Это мы еще увидим. Время покажет. И уходит этот мужик верхний, который был... У него робот, кстати, полуатакер. Я думаю, то, что всех персов мы будем топить. Вот этого демона я пытаюсь на ХП убить как-то. Сейчас ходит у меня кролик. Значит, кроликом... О, мне дали эту... Как называется? Артиллерия. Можно будет подвину ставить как-то ей. И осколочный разрушитель. Можно будет на, у, на урон как-то сейчас его... Только, То есть лучше не надо на урон. Потому что... Потому что что? Блин, что броник у меня. У меня броник ходит, я не хочу на хп бить броником. Давайте вот подвинем немножко его. Чуть-чуть подвинули, короче, туда его, ну. Броником тратить оружие на хп... Я не знаю, на Blue я бы сыграл броником, а на хп не хочу броником что-то делать. Лучше я атакером сейчас сейчас зауронил как-то жестко. Атомку ставит, ну атомка у него фальшивая, это мы знаем, все понимаем, потому что настоящие атомки падают очень редко. Он играет мой охранник, убрал так. Так, все, поехали. Что мне дают? Будут суку фигню. У меня опять входит броник. Что делать этим броникам? Я без понятия, что им делать. Так, ну сейчас подумаем, что можно сделать. Ладно, пойду я, короче, буду что-то придумать, надо. Ну, да, сейчас. я тоже не хочу тратить, так, что нужно потратить? Короче, я тупо сейчас просто дробовиком его ушатаю и все. Зачем мне тратиться на него сейчас? Что, у него атаки, что ли, сколько-то есть там? У него опять атаки есть, да. Че атомка фальшивая, настоящая? Кэш фальшивая. А вы что думали, настоящая, что ли? Это редкость на этой ставке. У меня пытается бить овцой. Ничего не получится, наверное, да. А, он этого идет бить. Пускай, пускай. Сейчас ходит у меня зомбак опять. Сейчас мы его будем реально бить жестко. Осколочный разрушитель дадим. Барьеры поставим тут. Вот, примерно вот здесь вот. Так, значит, я поставил криво их. Так, осколочный давай. Сейчас он должен затащить, он должен снять хп. Ну, это было немножко не очень. Я думал, то, что больше сниму. Он должен был нормально попасть всеми осколками. Обычно он так и делает. Попадает. Арбуз он кидает. Сейчас он... Ну, скорее всего, меня не вынесет. А может, ты как-то на шару и сможешь? Да, он, я думаю, не сможет, потому что арбуз-то взорвется сейчас сразу почти. Ну, он старался хотя бы, да. О, Джек Хаммер. Ковровые удары. И что же с тобой теперь делать-то, братан? Так, тихо. Вот я хочу сейчас под вынос его поставить. О, заебись! Просто заебись. Надо да, покинуть. под вынос. Так, сейчас все. Теперь мы ждем, пока он утонет. Так, сейчас стоим тут. Ну, он утонет, думаю, у него переходов нету, ложки нет, Я думаю, он сам утонет как-то. Надеюсь. Этого. А, переход далее. Естественно, переход далее. Конечно же, когда кидаешь под вынос, всегда переход дадут. Ну Ничего, пока что у нас ничья с ним, я пока что не выигрываю, не проигрываю, ничего, пока что. У меня хп-то больше было изначально, и мы первый ход еще давали изначально. У меня еще чекамер один есть, поэтому ничего страшного, я думаю, вытащу как-то, надеюсь. А, блин, как бы мне вынести кого-то? Блин, пер... меня бесит то, что переход дали ему, вот это вот реально, реально бесит. Окей. Арбуз какой-то далее, так. А, кстати, арбуз! Кстати, об арбузе. Надо бы его под вынос поставить. Он сейчас ходит, не ходит. Я не знаю, короче, ну. Если он не ходит, то это будет заебись. Так, да, он сейчас не должен ходить, по идее. Потом я вынесу его, наверное. Да, он пока не ходит. Фугас ему дали. Это фугаска очень опасно. Может меня кто-то пить... Так, сейчас посмотрим, что можно придумать. Ширикенчики у меня, в принципе. Ширикены, шерикены есть. Ширикенчики можно сейчас попытаться его утопить. Исходит броник. Как раз броником. Я так не уверен в этом выносе. Совершенно я не уверен в нем. Но сейчас будем стараться. Ложка есть, чтобы спасти кого-то, если что. Так, для начала мы должны. У меня во-первых 4 шерикена, это шерикены не улучшенные. Это очень печально. Да, как-то реально очень аккуратно пробить тут. Один хватит, патрон. Чтобы если что. Вообще идеально. Два черекена и все, и вынес нахер. Еще и хожу. Еще и, блять, еще сейчас потрачу эти. Два. Вот это я понимаю. Все, на вынос игра пошла. Ему тоже на вынос есть чем играть. Арбуз, фугаску дали, порты еще дают, смотрю. Должен затащить, по идее. И, в принципе, боечек будет быстрый. И чтоб монтировать, у меня, в принципе, меньше, чтобы было я. Что ты делаешь? Давай ты там останешься. Нет, надо было вниз, чтобы ты улетел. У меня еще лазерный луч есть. Я бы тебя вынес, если бы там остался, но... К сожалению или к счастью, ты там не остался. Не знаю, так, что там у него по атаке, этот атакер. Так, я могу, нет, не знаю, что делать, пацаны, вообще не знаю. Но спускаться я вниз не хочу, к нему туда. Совершенно не хочу. В общем, давайте я сейчас барьер подвину. Вот сюда. И поставлю под вынос его. Только чтобы он не улетел далеко и не перелетел никуда. Чтобы он нормально упал, чтобы, чтобы по центру я то примерно вот сюда. Ну, это не очень, на самом деле. Я хотел лучше, чтобы. Как его оттуда скидывать? Теперь? Лазерный луч не сможет туда его скинуть. Если бы луч был лучше. А у Хаммер, я не знаю. Он меня может задеть сам. И я ход просрою. Ну, фиг знает, фиг знает. Сейчас посмотрим. О, сейчас он фугаску даст на шару. Если сейчас скинет нормально. Он его сейчас скинет, да? Вот это плохо. Ладно, сейчас пойдет игра на выносы. Нужно реально постараться. У меня перехода нету, да? Чтобы спасти. Он ранец берет. Что ты делаешь? Ты же не вынесешь. Убито? Убито, ну, да. Он сравнял почти. Ну, ладно, сейчас мы в ответку вынос даем. Ходит Креолик у меня. Надеюсь, вынесу я его. Надеюсь, потому что если... Сейчас просу ход. Отлично, все, вынесли. Пока что я выигрываю. У него два перса остаются. Один атакер, другой атакер. Он ходит, сейчас фугаску на шару даст. Короче, скорее всего, меня вынесет. Или арбуз там даст. О, да, это будет... Он по хп сравняет, да. Надо будет тащить. Надо будет думать, как затащить этот бой. Ладно, у меня, в принципе, все персы... Нормальные такие, они будут затащить. Ой. Ну и что, и что? Давай фугаску, я тебе потом вынесу в ответку в эту дурочку если. А, он, бро... он. Демон еще. О, он промазал, хорошо. О, там оста... останься и... Сейчас переход хода бы какой-то, бля, дали. Анложку. Кстати, кстати, об анложке. Это же заебись, то, что Нлошку дали. Я сейчас могу спасти зайчика этого. И спасаю... А, все, я выиграл. Достижение невозможной Поделиться, поделиться, поделиться. Все, он сдался. Награда, награда. У нас соответствующая будет. 8 рубинов, 700 фузов, 24 реакции, 110 опыта. Танковая пластина. Электромагнитный снаряд. Вызов подкрепления и 4 пончика. Офигенно. Просто офигенно. Это меня уже радует. На этом я заканчиваю Warmix с нуля. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. Добавляйте ко мне друзья. Ставьте лайки. И всем удачи. Следующий ролик выйдет тогда, когда я сделаю 9 побед. Снова и запишу 10 победу. Да. Кстати, я забыл. Сейчас мы улучшим оружие наше. Ружишка мы улучшаем. Пригодится. Тут я пока что не буду улучшать, потому что рубинов не хватает у меня. Точнее, ресурсов рубины я не трачу на это. Барахло. Так, надо улучшить гранату. Где у нас граната находится? Так, улучшаем ее нахер. О, достижение с ключом в зубах, отлично. Далее рубинчик. Тут что у нас. Сколько там нужно? 7 рубинов за это говно. Да вы гоните. Окей, надо собрать будет 7 рубинов этих. Не, не 7 рубинов, а ресурсов надо собрать будет. Чтобы собрать это, это, это улучшение. это, Вот. У меня же силовое поле доступно. А я тут забываю его взять на видео. В общем, силовое поле. Забираем мы награду. 4100 достижений у меня уже. После того, как я сделал... Достижения невозможно и Достижение вот это вот, которое называется у нас с ключом в зубах. Вот. У нас уже перчатка есть, теперь я буду тащить, но как тащить? Я пока что не играю на ставках, на боссах, я прохожу лишь только достижения на Колизее. Все, а теперь точно всем пока.